Добрый день, уважаемые коллеги. Во-первых, огромное спасибо за возможность здесь выступить в ряду единомышленников Значит, и представить свой доклад «Современные радионуклидные методы диагностики у больных раком молочной железы». Надо сказать, что существует достаточно большое количество методов как лучевой, так и радионуклидной диагностики, которые могут быть использованы у пациентов, страдающих раком молочной железы. Но если говорить о радионуклидных, то это, конечно, мамосынтеграфия, это однофотонно миссионная компьютерная томография, это гибридные методы, которые сочетают в себе еще и рентгеновскую компьютерную томографию, это Аффект-КТ и ПЭТ-КТ. И есть еще один такой метод, позитронно миссионная даже мамография. Мы сегодня, конечно, не будем о нем говорить, потому что, в общем-то, он не представлен у нас в стране. Но, по крайней мере, здесь его на этом слайде показать я посчитал возможным, что он существует. Здесь представлена аппаратура для радионуклидных исследований. Вы видите, что это достаточно сложные приборы. В первую очередь, это, конечно, специализированные камеры. В данном случае специализированная камера для выполнения мамосотографии представлена. И гибридные томографы, например, «Аффект-КТ» и «ПЭТ-КТ». А какие же основные радиофармпрепараты, используемые, используемые мы в радионуклеиной диагностике у больных рака молочной железы? Это препарат технитрил или метоксизобутилозонитрил. Это наш отечественный препарат технитрил. значит, Этот препарат отражает митохондриальную активность и накапливается в... Тех, так сказать, клетках, которые, как принято считать, имеют повышенную митохондриальную активность. Это технический коллоидный коллоидные радиофармпрепараты, о котором говорил Тенгиз Тенгизыч, для биопсии сигнальных лимфатических узлов. Если говорить о ПЭТКАТ, то это, конечно, основной препарат, это фтордезоксиглюкоза, и буквально тоже пару слов мы сегодня об этом скажем. Значит, специализированная гамма-камера а, или то, что называется молекулярная визуализа визуализация а, рака молочной железы. Ну, вот так вот она выглядит. А, такая камера установлена у нас в институте. Уже мы несколько лет а, достаточно активно используем этот прибор. Вы видите, что здесь а, она очень похожа на маммограф, в принципе. даже не, не все коллеги сразу так сказать, думают, ой, это маммограф. Нет, это специализированное именно радионуклидное оборудование. Вот с новым цифровым детектором, что нам дает увеличение чувствительности этого метода. И мы можем снизить дозу используемого радиофармпрепарата в 3-4 раза. Ну и пространственное разрешение вы видите здесь представлено тоже на слайде. Это порядка 6-8 мм. Вот такие опухоли мы можем детектировать с помощью а, этого прибора. А, какие же основные показания к мамосинтеграфии или то, что мы называем молекулярной визуализацией молочной железы? Значит, надо сказать, что на в, по рекомендациям Европейского общества ядерной медицины и Североамериканского общества. Одно из первых показаний – это диагностика рака молочной железы, причем диагностика у пациентов, имеющих плотные железы на маммограммах типа С и Д. Вот посмотрите, как вы видите, что на обычных маммограммах достаточно сложно увидеть опухоль. Нужно иметь, так сказать, мало того, что опыт, Ну, просто нужно еще, и не всегда можно это и увидеть. но ну, видите, что как хорошо эта опухоль видна при мамосынтеграфии. Надо сказать, что по данным клиники Мейо, около 30% женщин могут иметь плотную железу при маммографии и совместное использование этих двух методов диагностики позволяет выявлять рак молочной железы в 4 раза чаще, чем только при использовании одной маммографии Нами была в свое время... Антонина Викторовна Черной, проведена работа по изучению информативности маммографии и мамосинтеграфии у больных, страдающих молочной железы. И вот если взять тех пациентов, у которых высокая рентгеновская плотность, тип С и Д, как я уже говорил, то увидите, что чувствительность мамосинтеграфии несколько выше, всего 94% относительно маммографии, 89%. Но если взять небольшие опухоли, то вы видите, что уже наша методика обладает значительно более выраженным Эффективностью чувствительность уже составляет в два раза выше, чем маммографии, 82% против 40% что достаточно важно. То есть этот метод может быть использован для ранней диагностики, по сути дела, рака молочной железы у женщин, имеющих плотную рентгеновские, плотную молочную железу. Второе показание к использованию этого метода это, конечно, оценка локального распространения процесса. И в первую очередь, конечно, это мультицентричный, мультифокальный процесс, что очень важно знать нашим коллегам-хирургам перед планированием так сказать, операционного вмешательства. Ну, как в данном случае, видите, как хорошо видно, тоже на мамосынтеграфии, мультицентричный опухолевый процесс в молочной железе. Еще один пример. Тоже на фоне железистой ткани при мамографии достаточно сложно. Можно увидеть один фокус, но увидите, что на самом деле их значительно больше, и они хорошо визуализируются с, при кроме того Кроме того, по нашим данным, Получается, что разница размеров по маммографии и по мамосантиграфии достигает иногда 15-20%. И вы видите, что мамосинтеграфия дает больший размер распространения опухолевого процесса по сравнению с маммографией. Правда, здесь надо отметить, что требуются дальнейшие исследования, потому что необходимо морфологически верифицировать все-таки, что же мы видим, сказать, какой процесс мы видим распространяется по протокам. То есть это истинный опухолевый процесс или, может быть, воспалительный процесс. Но, тем не менее, посмотрите, как хорошо выявлены, виден интердуктальный компонент при инвазивном раке молочной железы с помощью мамосантиграфии, что иногда затруднено, так сказать, увидеть на обычных маммограммах выявление опухоли в контралатеральной железе. Ну, в общем-то, конечно, это такое же и показание, как и при, при маммографии, но увидите, что иногда у нас такие пациенты встречаются, и мы э, диагностируем вот такой мультицентричный э, билатеральный синхронный рак молочной железы, что тоже достаточно важно при планировании соответственно лечения у этих пациентов. Вторая, э, еще одна большая группа показаний к использованию этого метода, это оценка эффективностью неодевантной полихимиотерапии, И э, тоже Нами была проведена работа, которая была в свое время в 2015 году опубликована. Видите, что информативность мамосантиграфии после проведения неодемантной полихимиотерапии достаточно высока. Мы сравнивали эти данные с данными морфологии. И видите, что специфичность составляет 94%. Это значит, что мы с высокой точностью можем предсказать полный ответ на проведенное лечение, что тоже достаточно важно. Причем этот полный ответ мы можем уже предсказать после трех циклов проведения ноудиованной полихимиотерапии. В общем-то, если мы этого, допустим, мы не видим регресса, то, в принципе, имеет смысл, наверное, подумать о, может быть, даже изменении тактики ведения этих пациентов. Ну, по крайней мере, метод хорош для оценки эффективности. Выбор места биопсии, в том числе при протоках карциномах инситу, такое показание используется активно нашими коллегами в Голландии. Видите, что достаточно хорошо виден очаг гиперфиксации в молочной железе, и это как раз является то место, откуда нужно взять биопсию, чтобы доказать в там инвазивный, наличие инвазивного процесса, например. Кроме всего прочего, вот наш метод мамосентиграфии, он не... Он не Лимитируется, скажем так, наличием имплантов в женщинах, у женщин в молочных железах. То есть нет сильной компрессии, поэтому импланты, в общем-то, не мешают диагностике рака молочной железы у этих пациенток. Вот еще, еще один пример. Видите, как хорошо видна тоже первичная опухоль в левой молочной железе на фоне импланта. То есть импланты тоже нам не мешают. Здесь приведена одна из последних работ, когда мы посмотрели информативность мамосотографии у больных рака молочной железы в зависимости от биологического потипа. Здесь тоже были выявлены интересные закономерности. Оказалось, что Чувствительность метода разная В зависимости от, от подтипа. В частности, при люминальных апотипах Чувствительность видите, 88%, а при хер-позитивных и трижды негативных Она достаточно высокая, 0, 93%, 93 и 96% Вот здесь для примера я привел несколько с Вы видите, как хорошо виден трижды негативный подтип и достаточно не очень хорошо виден иногда бывает люминальный апотип рака молочной железы. Вот такие интересные тоже закономерности были нам, нами выявлены. Вот еще одно наблюдение, увидите, хер-позитивный рак молочной железы, мамоцинтеграфическая картина, он, в общем-то, бросается в глаза, его сложно пропустить с помощью нашего метода исследования. Чувствительность составляет 96%, что тоже очень, это очень высокие хорошие показатели. Здесь представлено несколько иностранных статей, которые сравнивали информативность мамосинтеграфии и молекулярной визуализации рака молочной железы по-другому с контрастно усиленной мамографией. И вы видите, что эти, по их мнению данные сопоставимы. А при сопоставлении с данными магнитного резонанса оказалось даже, что специфичность нашего радинуклидного метода оказалась выше, чем специфичность магнитной резонансной томографии, что тоже достаточно интересно и важно в знать в диагностике у больных и страдающих раком молочной железы. Надо сказать, что вот эти все рекомендации, они уже включены, видите, и в стандарт, еще раз повторюсь, Европейское общество ядерной медицины и Североамериканское общество молекулярной визуализации. То есть там достаточно активно этот метод мамосцентографии используется у больных, страдающих раком молочной железы. Еще буквально пару слов о вот этой новой камере нашей, которая у нас работает. Видите, что пространство разрешения достаточно хорошее, 4-8 миллиметра. Но здесь я еще хотел бы акцентировать на ту дозу, которую мы используем радиофарм-препарата, поскольку, когда в диалоге разговариваешь с нашими коллегами, говорят, ну, у вас радионуклидные методы, все-таки это облучение пациента. Но вот за счет того, что новая техника, новые кристаллы, мы можем снизить используемую дозу радиофарм-препарата, И получается, что эффективная доза, например, при использовании нашей методики составляет 1,3 миллизиверта, а эффективная доза на молочной железы при использовании, например, современной маммографии составляет 0,3-0,7 миллилитра, что в принципе уже сопоставимо, сопоставимо по значениям. Поэтому наш метод, в принципе, за рубежом он уже используется как элемент такой ранней диагностики, даже, наверное, где-то в чем-то скрининга пациентов с плотными молочными железами. Здесь представлены центры, которые выполняют эту процедуру. Надо сказать, что так, вот, видите, представлен наш институт в России и других центров. Вот мне, не, я так сказать, в России не, не встречал, где такая техника используется, но по миру достаточно много, порядка 30-40 крупных онкологических центров используют эту методику. Эта методика очень хорошая. Значит, дополнительные возможности связаны уже даже не столько с оборудованием, сколько с совершенствованием и с разработкой новых молекул, таргетных молекул, которые позволяют визуализировать те или иные а, опухолевые процессы. В частности, наши коллеги из Томска а, разработали а, уже несколько молекул, а, которые в общем-то, таргетно позволяют оценить экспрессию HER2-ю рецептора. Это рецепторные препараты, это так называемые технецы ADAPT-6 и технецы DARPIN-G3, видите, как хорошо а, визуализируются опухоли, которые HER-позитивные а, а, представлены на слайде. Мы можем а, чем-то приблизиться уже к данным так сказать, гистологического исследования относительно верификации рецепторного статуса. Ну и, конечно, оценить эффективность на иордевантной полихимиотерапии в будущем, наверное, тоже станет а, возможно. А, гибридные технологии «Аффект КТ» метод сочетать все возможности однофотонно-эмиссионной компьютерной томографии и рентгеновской компьютерной томографии. Мы используем этот метод для оценки статуса региональных лимфатических узлов, оценки отдаленных метастазов и диагностики рецидива. Для первичной диагностики мы используем все-таки мамосантиграфию, о которой я говорил перед этим. Здесь представлены сравнительные данные по информативности методов Аффект КТ и Аффект КТ в диагностике множественного поражения лимфоузлов акселярных. И видите, что чувство Действительно, КТ гибридной технологии составляет 88%, что в два раза практически выше, чем при обычной компьютерной томографии, 48%. То есть, метод достаточно информативен. Вы ну, видите, как хорошо видна здесь и первичная опухоль, и мы можем оценить метастаз в подмышечном лимфатическом узле, и потом это все гистологически подтверждается. Мы действительно видим множественное поражение лимфатических узлов технологии одного окна, поскольку аппарат гибридный, мы можем использовать еще и внутривенное контрастирование, так сказать, в добавление к нашему радиумфармпрепарату, Мы можем одновременно получается и оценить не только молочную железу и лимфатические узлы регионарные, таскать, но еще и посмотреть отдаленные очаги в легких, визуализировать печеньги тоже вот на слайде представлены, вы видите тоже очаги, к сожалению, были выявлены. Таким образом мы сокращаем время обследования пациенток и им не надо, в общем-то, еще обращаться в Какие-то другие центры они получают а, максимум так сказать, диагностической информации, врач получает, естественно, да, за в общем -то, один приход к нам а, на этот гибридный прибор в изотопную лабораторию. Ну, здесь представлена еще диагностика рецидива после органа сохраняющего лечение. Дело в том, что рубцы мешают стандартным методом классической лучевой диагностики выявить опухоль достаточно часто. Но, видите, нашим изотопным методом тоже, в общем-то, это по силу. И в данном случае был выявлен, к сожалению, рецидив рупцы у этой пациентки. Биопсия сигнальных лимфатических узлов. Я не буду, наверное, детально, может быть, останавливаться, скажу только о том, что аппаратура для, визу... для визуализации сигнальных лимфатических узлов может быть самая разная. Это может быть самая обычная гамма-камера, которая стоят во многих онкологических диспансерах и в обычных городских больницах. Можно их использовать для визуализации сигнальных лимфатических узлов. Конечно, хорошо, когда есть эффект КТ, который позволяет четко не только выявить лимфоузел, но и локализовать его и, так сказать, подсказать в чем-то хирургу, сказать вот лимфатический узел, описать расположен здесь у края грудных мышц это лимфоузел Зоргиуса межпекторально и, и так далее это что наверное несколько облегчает поиск но в то же время хочу отметить что возможно проведение процедуры на обычной гамма камере а что касается основные радиофармпрепараты для маркировки сигнальных лимфоузлов то их сейчас четыре а, вы видите что это и Старый препарат технифит, который мы давно использовали, но который, так сказать, рабочий. Единственное, что его можно использовать офф-лейбл конечно, в научных центрах, где есть этический комитет. Но есть три ä, отечественных уже препарата. Это... Ä, нанотех, это синтисканы, это нанотоп. Каждый из этих препаратов имеет свои преимущества и недостатки, в общем-то, но такая возможность есть, есть эти препараты, и можно, в общем-то, с ними работать и визуализировать сигнальные лимфатические узлы. Ну, и интероперационные детекторы тоже я решил показать. Видите, тоже сейчас от, от, с отечественными, так сказать, производителями все в порядке. Видите, что в общем-то, у нас есть возможность даже выбрать, какой детектор нам, коллегам-хирургам, больше подходит. Что касается позитронно-эмиссионной томографии, то здесь я должен сказать, что метод не используется тоже для диагностики первичного рака молочной железы, а все-таки используется для оценки распространенности уже известной опухоли. И вот мне очень нравится вот эта схема. Увидите, что наши коллеги, Значит, рекомендует использовать пэт -КТ При люминальных А, Б и ХЕР-позитивных по типах именно тогда Когда поражено больше одного Лимфатического узла или когда категория Опухоли первичная Т3 Тогда пэт -КТ может быть использован Если там категория опухоли Т1 Понятно, что люминальная А, Б И даже ХЕР-2 положительные подтипы ПЭТ-КТ, в общем-то, скорее всего Не принесет никакой дополнительной Диагностической информации Но если трижды негативная опухоль То, конечно, даже уже при поражении одного лимфоузла И Категории Т2 уже можно использование ПТ-КТ а, с вторной зоксиглюкозы. И в заключение я хотел показать этот слайд, где, так сказать, показано, для чего мы используем каждый из методов радионуклейной диагностики. Это и первичная диагностика у женщин с плотными железами на мамограммах с помощью маммосантиграфии, и планирование органосохраняющего лечения. Мы издаем информацию, которая помогает спланировать хирургу так сказать, современные подходы, оценка эффективности надевантной полихимиотерапии стадирование биопсии сигнальных лимфатических узлов. Ну и, конечно, в будущем эти возможности будут еще расширены, поскольку появляются новые препараты для уже диагностики рецепторного статуса опухоли ин Благодарю за внимание.